начинаем наш тренинг, супер тренинг по специальному мануальному массажу, начинается он с самого простого, как я вам говорил, у нас есть общие принципы, это вот мы ведем от общего к частному, да, то есть сначала все тело подготавливаем, потом какие-то отдельные локальные зоны, да, а потом вообще точечно доходим до места более триггерных зон и так далее, от простого к сложному, там у нас и обучение строится, и непосредственно и работа с телом тоже. От простых участков да, до сложных случаев, когда уже миофасциальные такие глубокие э, проминания идут От поверхностного к более глубокому То есть сначала мы работаем с поверхностью с кожи да, Потом все глубже уже начинаем разминать да, Потом мы идем еще глубже, доходим до костей и начинаем уже правку делать Правка костей уже потом идет И также до точечного массажа Руки работают у нас всегда друг против друга Либо так, либо вот так, там, да, либо вот так вот ну, сейчас вы в процессе все это поймете. движение у нас желательно от начала идут мышцы до конца мышечной группы, и поэтому, где завершили мы движение, там и продолжаем. По принципу эргономики, чтобы не бегать вокруг клиента сюда, с этой стороны сверху зашли, снизу зашли, да? а вот где начали, там мы продолжили. Не меняя стороны стола, мы меняем позу, только разворачиваемся в разные стороны. От центра к периферии, это больше всего касается Работа с лимфой, да, лимфом центра к периферии, а точнее к паховым сосудам, к подмышечным лимфоузлам, лимфоузлам там имеется в виду, и здесь тоже лимфоузлам под ключичной, в подключичной зоне. Ну вот я даже не стал единицу писать, начиная с чего? с поглаживания, да. Поглаживание это просто вот растирание масла, покачивание. Мы пока договариваемся с подсознанием человека. Да? Как бы мы потихонечку налаживаем с ним контакт. Особенно, если он там пришел с холода, с какого-то, да? э, впервые к нам. Он еще с нами не знаком, не готов немножко. да, вот потихонечку подкачиваем. Делаем легкий опрос, что у него беспокоит, на что обратить больше внимания. Да? Насколько он готов, какую вообще процедуру заказывал, может мы изначально по телефону не поняли друг друга, но мы хотели вообще другой массаж, не, например, не жесткий, мануальный, а расслабляющий, да, релаксирующий, может еще какой-то. Вот это вот мы просто размазали масло, масло, активную технику подключили. Они не жмут, просто растирают, да, растерли масло, раскачали его, договорились с подсознанием, мы умыслено для себя ты и я, мы с тобой одной крови. И начали следующий пункт. Первый. Растирание. Опять от общего, от ягодиц до шеи, да? Растираем поперечно. Я подробнее буду останавливаться. Растирания могут быть разные, какие хотите. Можно вот так вот включить, вот такое растирание. Можно вот такое растирание включить. Вот так вот инвертировали ладони, да? Можно вот эту ладонь друг от друга шли. Можно вот такое растирание включить. Можно, ну, любое, Да. Опять же, мы запомните, что основной смысл растирания это кинетическая энергия. трения, передается во что? Правильно, в тепло. То есть мы передаем телу тепло. Будет покраснение. Покраснение это у нас называется гиперемия. Да? Это хороший процесс. Значит, тур кожа отличный, ткани в норме. Кровообращение хорошее. А потом спиролевидные. Движения идут. Ну, в данном случае я сделал. Три прохода, три линии прохода, да, снизу вверх. Все эти движения идут снизу вверх. Мы гоним, во-первых, лимфу, во-вторых, кровь, международную жидкость вверх, да. И, во-вторых, когда будем действовать на костно аппарат, также вот это, вот эта точки от базиса крестцового, да, мы будем все косточки тянуть вверх для декомпрессии. Ну, может быть, широкое движение, да, вот такое, вот такое движение. Теперь продольное движение, быстрое энергичное снизу вверх, снизу вверх. Ну, условно, я для себя нарисовал тоже три линии прохода. Раз, два проход, три проход. Достаточно ширину ладони, может один проход вообще сделать. Более частный случай, когда мы уже заходим между паравертебральной мышцей и вот отростками. Вот сюда, вот-вот, щели пытаемся проникнуть, прямо от крестца, от копчика. Прием называется «Стежки». Примерно делим тело человека на четыре части. Раз, два, три, четыре. То есть вот туда еще заныриваем. Потом на три части, раз, два, три. Потом на две части, раз, два. И на одну часть. На каждой части делаем по три-четыре стежка. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Раз, два. И один. Вот, Соблюдается ландшафт тела человека. Сюда, тут повыше будет, тут пониже, тут опять повыше да? лордоз соблюдаем И соответственно движение у нас идет энергии, энергетическое То есть от ноги, от бедра Мы повернули бедро, повернули таз Передали импульс в руку И она толчком импульс передала в тело человека так Он быстрее Вторая рука либо у нас как маховик работает да? Либо просто придерживаем тело человека И теперь перешли к локальным зонам. Вот это было первое А1, общая да, зона, потом А1Б. Это локальная зона. Плечо лопаточная, будет пояснично-крестцовая и ягодичная. Здесь мышцы у нас растут на плечах вот так вот, верно, да? И на годицах верно вот сюда, друг вот, против друга. Получается вот так вот мы работаем, растираем это параллельно, а вот так вот поперечно этим мышцам вот так продольно, вот так поперечно. значит растираем продольно ладонями. ребрами ладоней. одну ладонь положили и растираем все еще продольно. Одной открытой ладонью, другой ребром и подаем как бы валик под большой палец вот. Он. видите такое переходящее движение согревающее, разминающее. переключаем Руку на все предплечье. Вот он ходит. Поднимаем ему шею, да, вот эту трапецию поднимаем снизу. Это очень приятное такое движение. И дальше разворачиваемся перпендикулярно и поперечно теперь все мышцы растираем. Поперечную растирали. И пошли дошли до конца. Переходим на крыльцо. Поясничное сочинение близко-близко-близко растираем. Если надо, прям какие-то отдельные места можно вот так вот растереть. Доходим до предплечья, мы растираем и продольно вдоль и годичных мышц. Заменяем, ну то же самое, что с лопаткой делали, да? Заменяем одну руку ладонью, другой предплечьем и вот тянем валик под большой палец. Вот. Поменяли руки и в противоположную сторону. Теперь поперечным этим мышцам. Просто этих мышц. Вот растерли. И в конце гоним кровь до верха. Любое движение, которое вы проработали, да, можно закончить э, с, так я называю, сливом лимфы. Да? Здесь сливаем вот туда, в паховую зону. С упором, с утяжелением плотно и медленно это движение делается медленно еще даже медленнее чем я показываю идем в подмышечную зону потом поверхней части спины идем в подключичную зону и дополнительно можно вот подмышечную вот так вот вести с лопатки вот, на этом закончилась у нас согревающая техника, да, вот он загрелся, стал покраснение, да, это хорошо. Даже можно проверить температуру здесь и здесь, вот я, например, чувствую, что градуса на 2, может тоже пощупать, если хочешь, здесь и здесь, пощупать, пощупать. Угу. <звы> да, горячо прям тут. Градус, градус, градус, градус да, да, на 3 даже, даже да, даже, может, на 3 даже, да, горячее. Вот, а... В следующем видеоролике мы покажем вам эксклюзив. Это несколько вибрационных техник, которые также раскачивают организм и подготавливают его к дальнейшим манипуляциям мануальным. Но об этом в следующий раз. Поэтому я с вами не прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки.